Я репетитор по гитаре. Как мне обращаться к вам? Как лучше, на ты или на вы? И... На, на, ты, на ты? На ты? Я Эльдар. Я, видимо, хочу... Ну, я не то, что хочу научиться играть на гитаре, я играю на гитаре, в принципе. У меня какой-то опыт есть. Вот, хотел бы дальше как-то пытаться... Как хорошо вы играете на гитаре? Что вы можете мне вот сейчас показать? Базу я знаю. Я знаю okay. стандартные аккорды, ля, минор, этих до, мажор. У меня цель играть какие-то интересные мелодии на гитаре, а, вот, э, чтобы узнать, когда говорят там, сыграй что-нибудь. Э, сыграй что-нибудь! И вот, чтобы я мог что-то интересное сыграть. Если вам какая-то песня нравится, да, то я могу, можем разобрать вместе, вот если есть желание какое-то какой-то определенной музыки, то есть угу. вообще без проблем. А можете что-нибудь сыграть? Кстати, парень классно играет, потому что я вижу, что у вас так, вот, так вот, сидите как-то классически. Вы, вы классику, да, играете, скорее всего? Да, да, да. Ну могу тоже Асторию сыграть. О, давайте. I to no ja nie zapraszam. No kur추, dalsze, ja nie znam besar się lubim zewnętrzben Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите мои ролики. Надеюсь, этот ролик вы посмотрите и оцените его по достоинству. Не забывайте подписываться на канал, это самая лучшая мотивация для меня. Уверен, что многие из вас, смотря на то, как другие играют на гитаре, хотели бы попробовать научиться на ней играть. И самый лучший для этого способ — это приложение Team Bro. Открываем приложение, и первое, что придется нам сделать, это выбрать уровень игры на гитаре. У Team Bro каждый раз выходят новые обновления, поэтому приложение остается актуальным всегда. И подойдет как для начинающих гитаристов, так и для продвинутых В тимбро очень много различных упражнений для изучения аккордов, фингерстайла, соло партии и так далее Для примера возьмем упражнение для фингерстайла Постепенно, начиная от базовых упражнений, постановки пальцев того, как правильно зажимать лады, вы переходите к более сложным композициям. Приложение можно скачать в Google Play и Apple Store абсолютно бесплатно. Тимбро, скачивай и развивайся. Ссылка в описании. Вы сами в каком стиле играете? Ну я больше в рок, как бы. Ну, О, а можете... а можете сыграть что-нибудь? Ребят, преподаватели за их уровень игры на гитаре в комментариях хейтить не надо. Каждый прекрасно знает, что он умеет, и каждый ищет для себя подходящих учеников. Вот У -у -у. так. Виталий, вы знаете, я даже эту композицию... Э -э вот мы сейчас соло играли вот эту, да? Да. Я ее знаю в Фингерстайле, сейчас. Там не надо, не надо у тебя учиться, а не тебе у меня. Я, получается, увидел видеозапись у Артёма Мироненко, вот, и за два дня вот сколько выучил, вот это за два дня. Там чуть до аккордов. А, Артём Миронен, да, я его смотрю. Кстати, классный парень, подписывайтесь. Это вот он, кстати, сейчас ее разучивает. Разучивал в последних роликах. Разучивал. Да, да, Но она не сложная. Она не сложная. Мы просто с ребятами, мы с ребятами в беседе сидим, вот кто сколько выучил. Я ее играл в другом стиле, то есть там сейчас... я. Это версия Марсина. можешь знаешь этого гитариста? Нет, это я не знаю. Ну, это версия Фингерстайла, получается. Я, их, я разбирал по классическим нотам. Вот. Да, да, да, Вот я, я и смотрю, потому что она какая-то немножечко отличается. Вот. Ну, кстати, потом посмотришь. Марсин, по-моему, поляк гитарист. Вообще какие-то штуки невероятные. Что-то творит. Он. Самый быстрый, по-моему. Фингерстайл-гитарист на планете, мне кажется Потому что то, что он делает с гитарой Это просто невозможно Ну, сыграйте, может быть, что-нибудь Чтобы я просто посмотрела, поняла ага. что. Может... Так, а что, что сыграть, я вот только не знаю Ну, М -м. любую мелодию или, может быть, аккорды Что-нибудь такое То есть, я, в принципе, какие-то вещи играть умею, хотелось бы ну дальше что-то интересное. Угу. Ну, что-то это очень абстрактно, так, а, как бы, вы сказали про, про, про классическую музыку. А, вообще, то есть, что вы, может быть, слышали уже из классической музыки, и что бы, может быть, хотелось, просто чтобы понимать конкретно какие-то цели, а так что-нибудь ну, как-то развиваться, а, просто ну, знать ну... направление, куда, да. Ну направление хорошо, скажу так, интересен фингер стайл, то есть это какие-то вот там даже вот эти вот буги-буги, то есть а можно классику, ну стандартная там без самому я правда, не знаю, это классическая мелодия или нет. Вот... Нотная то владеете. Или как? Или по табам, по видео? Ну, вообще-то, это была тура. Я ноты знаю. Я там, вот, например, где-то вот до сюда я знаю, где как ноты называются. И отсюда до сюда тоже. Екатерина, а можно вас попросить сыграть что-нибудь? Да, конечно. Ну, такие, прям пару отрывков каких-то из произведений, я, наверное, сыграю. Это очень это очень завораживает это очень красиво это очень классно не не тебе нужно какой-нибудь знаешь там чтобы прям э, там ну прям уровень да там ну, чтобы прям написано было я там закончил музыкальную там консерваторию потому что тебе обычный преподаватель но ну, не есть которые просто самоучки которые очень высокого уровня но это надо прям спрашивать ну покажите там умейте так какой-нибудь там шашред там на гитаре там супер быстрый там я не знаю что-нибудь такое а куда ты хочешь дальше? Что ты хочешь учить? А пингер стоял и нормальный все? Ну так это же не предел. Я же поэтому и хочу дальше что-нибудь. То есть какие-то сложные композиции я действительно умею играть-то. А что ты хочешь дальше? Суперсложные какие-то? Да, да, супер. Не обязательно классику, просто суперсложные. Просто ну у меня есть, например, примете очень много интересного. А что ты не можешь сыграть? Что-то не можешь сыграть? Ну из названий мне очень нравится Лунная соната там в исполнении Марсина. Ну, гитарист есть такой. Но опять же, я ее не могу сыграть, показать, что это как а, это. Ну, я понял. Ну, тогда это... Ну, я желаю тебе удачи. Я надеюсь, ты найдешь его преподавателя там. Я думаю, мне нечем чего я тебя научить. умею. Вот. Да, хороший уровень. Спасибо. Давайте сделаем так, давайте вот что вы знаете самое вот там легкое, самое простое для вас, где вы можете спеть. Сейчас будет самое интересное. Ну и споете мне. Мне просто нужно посмотреть, чтобы дальше знать куда работать. Ну давайте попробуем спеть. Сразу скажу, я петь не умею, я только начал заниматься вокалом. В ролике Петя также не планировал, но меня она прям заставила. Песен еще не написанных сколько скажи, про Пропол В городе мне жители на выселках ко мне лежать Горить звездой, звездой, ты солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в Нет, смотрите, в принципе, относительно нормально, есть люди, у которых прям намного хуже, вот, поэтому все хорошо. Ну, да. ну я вот, например, вчера вот, э -э -э, знаете, какую мелодию разобрал? Dark Horse, знаешь, Кэти Перри? Нет, я не особо по-иностранному, если А, где-то да, да. где где учился, да, наверное? Музыкальная школа или. Я сейчас, я сейчас заканчиваю колледж, То есть музыкальную школу, да, мы уже. Я сейчас колледж заканчиваю. А, -а, а, уже колледж. Нет, ну кстати, у вас хороший уровень игры. То есть фингерстайлом я не занимаюсь, я, конечно, смотрел в Ютубе, то есть фингерстайлу я не научу. Можете вы меня научить, а не я. А так в классике, да, в классике переборы любые. Ну да. Ну просто вы уже владеете инструментом неплохо достаточно. И то есть ноты как раз-таки дали бы большее развитие в будущем, потому что таблатуры не на все произведения есть, даже не классические, классические тем более. Поэтому я думаю, даже в будущем по нотам вам, ну, пригодится угу, угу, угу. Вот. Ну, наверное, это термин. Это, это, это, это мелодия из Терминатора. Я, я не знаю, зачем. Я вчера нашел мелодию из Терминатора. Это очень забавно. Ладно, я не буду...